Мы должны понимать, что то, что мы называем перестройкой, сегодня, с моей точки зрения, с высоты 25 прошедших лет, скорее выглядит как криминально-номенклатурный переворот. И хотя он произошел на гребне определенного либерального движения, движущей силой которого была советская интеллигенция, но в общем и целом, Советская интеллигенция скорее стала жертвой этого переворота, чем бенефициаром его. Последовавший за этим переворотом процесс приватизации, с моей точки зрения, не имеет никакого отношения к тому, что называется приватизация в экономике. скорее напоминает мне первый, исторически первый, массовый рейдерский захват имущества вот этой вот номенклатурной, криминальной группы. Что процесс этот начался задолго до того, как э, началось, ведомое Чубайсом и Гайдаром приватизация 1991 -го года. Что захват имущества, по сути, происходил, начиная с 1988 89 -го годов. И как бы рыли сразу с двух сторон. То есть были э, и ошметки там или не ошметки, а, криминальных кланов советских, староцкевиков и все остальные, у кого были какие-то свободные денежные ресурсы. И, конечно, в первую очередь, оказавшаяся в наиболее выгодной позиции часть советской партийной номенклатуры, и это были люди, которые а, либо были красными директорами тех предприятий, а, у которых был экспортный потенциал в первую очередь, это, конечно, были люди самые Лучшие полиции были те, кто работал в советских внешнеторговых организациях. И они были лидерами процесса в тот момент. Это, конечно, были незаметные серые люди в отделах ЦК, ориентированных на торговлю отделов министерств, среднего машиностроения, химического машиностроения и так далее. Вот эти люди, они стояли в авангарде этого процесса захвата. Ничейного имущества. И я должен вам сказать, что наблюдать сейчас за этим процессом очень интересно. Уверяю вас, что сегодня в Европе и в Америке есть большое количество советских корейков. Этих замечательных миллиардеров, не побоюсь этого слова. В возрасте за 80 лет. Ведущих спокойную, немного сумасшедшую жизнь. Ностальгирующих по временам СССР. Прекрасно живших в рамках коммунистической номенклатуры и великолепно живущих сейчас, немного сумасшедших, которые обладают колоссальными состояниями, которые первыми проконвертировали все то, что было, в общественной собственности, свою личную собственность. Вообще, это большая, ну, в общем проблема, я думаю, что страна. Наши до сих пор очень плохо знают своих героев. Мы зачастую видим в большей степени красти, чем реальных бенефициаров имущества в России. Когда-то кто-то получит доступ к каким-то несгоревшим архивам. И мы будем удивлены, когда мы узнаем, что э, короли России были совсем не те люди, в которых играла свита. Поэтому, в общем-то, этот процесс, он формировался где-то с 88-89 года. И, собственно говоря, то, что произошло в 91 году, это просто были уже идущему процессу открыты шлюзы. И когда эти шлюзы были открыты, с моей точки зрения, главное, что произошло, возникла огромная колоссальная потребность в кэше. То есть, возникла потребность в живых деньгах, без которых провернуть вот эту вот в массовом порядке операцию по превращению государственной собственности СССР в собственность отдельных лиц было невозможно. И вот 91-93 год с моей точки зрения это ключевые годы в период которых произошло сложение этого альянса криминала и номенклатуры. Это важнейшее время, которое не только родила Конституцию, но родила нашу криминальную Конституцию. В чем суть этого времени? Это время первоначального посткоммунистического накопления. То есть, когда должен был возникнуть этот первоначальный посткоммунистический капитал. И вот здесь я хотел бы, даже жертвуя временем, остановиться в данном вопросе очень подробно. Дело в том, что этому капиталу неоткуда было возникнуть, кроме как появиться преступным путем в результате хищения государственного же имущества. Алгоритм такого возникновения капитала в России описал один очень интересный человек. Это антология экономической мысли. Второй том. Так вот в этой антологии экономической мысли, в конце второго тома, маленькая на 60 страниц книжонка, практически не издававшаяся в СССР, под названием «Частный капитал в СССР». У нее очень интересная судьба. Написана Юрием Ларином, тесте Бухарина, он приходит к следующему выводу, что вследствие политики военного коммунизма 21-22 -го, -го года в СССР практически отсутствовали на руках какие-либо частные деньги. То есть их было настолько мало, что с точки зрения теории можно было вообще в принципе принять наличие денег на руках для экономических целей равным нулю. Таким образом, когда была объявлена новая экономическая политика, то возникла смешная ситуация. Право на экономическую деятельность вроде бы, как бы всем было дано, а деньги на эту экономическую деятельность были только у одного субъекта государства. И никаких теоретических возможностей начать эту экономическую деятельность, кроме как экспроприировать у экспроприатора, то есть забрать обратно, неэквивалентным путем у государства эти деньги превратить его в свой первоначальный капитал, их просто не было. И далее он скрупулезно исследует варианты этой скруппиации по материалам уголовных дел и приходит к выводу о наличии 12 способов, как можно было у государства изъять деньги. Там было все, что мы видели с вами в 90-е годы. Понимаете, ничего абсолютно нового злоупотребление госконтрактами, злостная аренда, спекуляции с рублем на основе инсайдерской информации о знании... Ну То есть, бессмысленно мне повторять Ларина, я вас уверяю, что если вы откроете эту книгу, вы получите истинное наслаждение и поймете, что 90-е годы не родили ничего совершенно нового. Главный тезис. Невозможно было начать без преступления какую-либо экономическую деятельность, на теоретическом уровне, потому что для этого надо было изъять эти деньги у государства и изъять их другим путем, как совершить преступление, было невозможно. То есть, дальше, когда этот процесс изъятия этих денег совершился, произошло формирование первоначального капитала в результате альянса номенклатуры и каких-то Криминальных, криминальных элементов, дальше наступает, условно говоря, несколько лет того, что называют криминальной анархией. То есть, когда это огромное месиво людей, которые борются между собой, как броуновское движение, за доступ к ресурсам, эволюционировало то есть, методом, как я это называю, естественного отстрела. И в результате, этого такого странного естественного отстрела сформировались более-менее устойчивые, уже вертикально интегрированные группировки, полурегализованные уже, и возник некий баланс сил, некая плату стабильности, которая возникла как раз где-то к 98 1998 года. И на последнем этапе, вот когда было достигнуто это плато стабильности, Собственно, они приватизировали последний и главный ресурс э, государства. То есть к 198 году, собственно, и было создано э, ООО Россия, э, в котором основные игроки этого полукриминального полуноменклатурного рынка каждый держал свою долю. И, соответственно, как любой дольщик имел право участие в принятии решений и право на получение дивидендов. Тут мы дальше подходим к очень важному моменту. Это, собственно, 99-2000 год, когда э, произошел, собственно, выбор стратегии. И здесь, как бы, на конец, на э, моей странице появляется слово ⁇ Путин ⁇ куда без этого, как человек, как, который принял непростых условиях. Очень непростое и принципиально важное для будущего государства решение. Он столкнулся с реальной проблемой несуществующего и приватизированного государства. И понятно, что это государство, вот то ситуации с больным Ельциным, с этим ООО «Россия», оно существовать дальше не могло. Возникает э, вопрос, у него был выбор, собственно, из двух опций. Первая опция – он мог... Начать бороться с этой криминализацией, пытаться ее подавить и как бы восстановить государство в борьбе с ним, или он мог опереться на эту криминализацию, чтобы укрепить государство, то есть использовать ее, превратить ее в свой инструмент. С моей точки зрения, он сделал выбор стратегический в пользу второго варианта. Он решил не столько бороться с мафией, с криминалом, с этой вот самоорганизацией общества, которая развилась довольно уже ужасно по моменту, сколько опереться на нее как на ресурс для возрождения России. Я могу только догадываться, моделировать, фантазировать о причинах, почему выбор был сделан в эту сторону. Но мне кажется, что там были три основания. Во-первых, потому что он хорошо знал эту среду, понимал ее в какой-то степени. Во-вторых, потому что это был путь движения по линии наименьшего сопротивления, потому что лавры э, там, вот, там, комиссара Катания своей печальной судьбой они не всем нравятся. И, наконец, в-третьих, э, есть э, особенность э, ментальности Владимира Владимировича Путина, в которой э, ценность права э, ну, не представляется абсолютно, скажем так. Он э, утилитарно относится к праву, полагая, что в условиях э, кризиса целесообразность зачастую важна. Так или иначе, выбор был сделан в эту сторону, и эволюция дальнейшей российской государственности пошла по вполне определенному ручку. И э, начинаются вот эти 2001-2003 годы, когда происходит перестройка государственности на новые рельсы. Здесь очень важный момент. То есть первое, что происходит, с моей точки зрения, в этот момент государство объявляет, как ни странно, криминалу войну. Государство объявляет криминалу войну и э, довольно эффективную. Но это очень специфическая война. Понимаете? Эта война... Очень похоже на то, как одна большая банда наезжает на маленькую банду. Или на маленькие банды. И подавляет их. То есть в результате через какое-то время происходит расслоение в криминальной среде. То есть она начинает делиться на своих и не своих. То есть возникает феномен системного криминала. То есть системный криминал, это тот, который в принципе криминал, но в то же самое время он каким-то образом находится под покровительством государства. Он как бы встроен в государственную систему, он управляем, он решает какие-то отведенные ему специфические задачи. В этом смысле слова в этой области не происходило чего-то сверх уникального, чего не происходило в других областях. Дело в том, что у нас вся жизнь поделилась на системную и несистемную. У нас там позиция была системной и несистемная. У нас адвокаты были системные и несистемные. Я первый раз с этим столкнулся, когда мой очень хороший друг и старший товарищ пришел ко мне в 2003 году и говорит, ты знаешь, ты очень хороший юрист, Володя, но ну, мы ничего не можем так решить. Нам нужен системный адвокат. Я говорю, а это как? Понимаешь, системный адвокат это как бы не совсем адвокат, но это как бы человек, который как бы находится внутри системы, знает ее законы, умеет по этим законам получать нужное решение. Со временем это все эволюционировало в то, что мы сегодня называем решал. Вот то же самое происходило и с криминальной средой, то есть она делилась на системную и несистемную, и, собственно говоря, и люди тоже также наносили удары. Например, там. В бизнесе Ходорковского выдернули и как бы показательно наказали, но все остальные как бы перестроились, но остались невредимыми. Этот феномен избирательности он в достаточной степени был важен. То есть возникло это разделение. Что дальше происходит? Дальше происходит. Слияние, инкорпорирование этого системного криминала в государственную деятельность. Они как бы становятся государевыми людьми. И наступает то, что называю золотым веком государственного криминального партнерства в России. Коему где-то, наверное, 4 года. Было определенно с 2003-2007 год. Чем замечательно это время? Это время замечательно тем, что выясняется, что криминал может быть, крайне эффективен. То есть, мне кажется, я не уверен в точных датах, я могу там в сроках, но где-то вокруг этого времени у нас происходит а, реорганизация МВД, и, по-моему, у нас были а, распущены эти отделы по борьбе с организованной преступностью. Это естественно, потому что на месте этих отделов а, по сути, де-факто, были созданы управления по связям с организованной преступностью. То есть возникает ситуация, когда криминал превращается в рода аутсёрсинг, к которому можно обратиться для решения любой проблемы, создания там, неконтролируемых фондов, обеспечения политических каких-то процессов. Вот, с моей точки зрения, в России произошло некое злокачественное перерождение, при котором традиционное основание преступной экономики, там, наркомания, проституция, торговля оружием, они все ушли на второй план. Не в смысле исчезли, но ушли на второй план. Поскольку основой преступной экономики стала работать с бюджетом. Понимаете, бюджет превратился в главный объект, в главное притяжение, в главный источник. И, собственно говоря, деньги стали выкачиваться оттуда. А Уже идет не встраивание существующие бюджетные отношения, у которых по крайней мере есть какое-то свое еще экономическое содержание, свой экономический смысл, а когда возникает специальная профессиональная деятельность по прямому выкачиванию денег из бюджета при помощи каких-то нехитрых специфических схем, они называются возвраты налогов, но в конечном счете это просто прямое изъятие, экспроприацию бюджетных денег и последующее их распределение через очень сложные отношения между всевозможными планами. Э, ну и, конечно, при такой вот трансформации экономики э, преступности, то есть, естественно, возникает третья часть, когда легализация денег становится кондиционным кланом существования, как и криминальные среды и государства, и поэтому становится сферой совместной компетенции государства и криминала, с которым практически невозможно бороться, поскольку это просто управляемый бизнес, где на одном полюсе криминал, который занимается имплементацией процесса, а другом полюсе спецслужбы, который занимается его курированием. То есть возникает вот такая злокачественная довольно экономика, в которой, по сути, происходит... Внедрение криминала внутрь государства и использование государства как своего рода насос, который через налоги и другие доходы собирает определенные ресурсы, потом они где-то перемешиваются и перераспределяются они внутри, скажем так, специфических групп населения, которые имеют возможность контролировать этот бюджет. Вопрос в том... Как это все организовано? Вокруг закона и справедливости или вокруг насилия? Собственно говоря, никакой другой разницы между двумя типами организации общества нет. А все работает, все хорошо, но система правосудия и правоприменения, она просто испаряется. Мы как бы приходим к тому, с чего начали. С чего мы начинали в 99-м, 2000-м. Мы пытались уйти от криминальной анархии. Это вот был главный вызов, на него был дан ответ. Мы вместо криминальной анархии выбрали э, подавление анархии при помощи того же криминала. То есть, по сути, то, что было сделано тогда, это ООО «Россия» было превращено в, во ВГУП России. Но если кто не знает, ВГУП – это федеральное государственное унитарное предприятие. Вот, собственно, в чем была оптимизация. И она дала какой-то эффект. Но дальше произошла интериализация хаоса, как я знаю, Понимаете, это все внешнее, что тогда было внешним, долевые пачки, оно ушло внутрь самого государства и в конце концов проросло там грибком и возникла то, что называется институциональная анархия, потому что вот эту внешнюю борьбу банд заменила внутренняя борьба кланов. То есть государство перестало быть управляемым. Выяснилось, что криминальный менеджмент, он очень дорогой. Понимаете, он очень, в принципе, можно все свою помощью сделать, в том числе и Сочинскую олимпиаду. Но цена вопроса будет огромной. И с точки зрения там, длинных дистанций а, это абсолютно экономически неэффективная система, которая напряжение может не выдержать. И в конце концов, это сейчас приходит а, в некую термальную стадию, а, где, а, в общем-то, лекция происходит в такой интересный момент. Это историческая лекция. Мы с вами находимся у границы эпохи. И все то, что я сейчас вам рассказываю, это все то, что уходит вот как пароход туда, вглубь, назад истории. Я объясню почему. Понимаете, так устроена жизнь, что вот эта вот организация общественной жизни вокруг голого насилия, которая культивировалась на протяжении последних десяти лет, она не может не выпуститься во внешнюю агрессию. Потому что есть э, этот железный закон связи внешней политики и внутренней политики. Если у тебя внутри страны все решается на голом насилии, то, соответственно, ты и во вне страны будешь решать все на голом насилии. Таким образом, та структура общества, та структура государства, которая у нас существовала, она делает неизбежную войну. Я писал это многократно и говорил, что в принципе, у нас война заложена как императив. Но что дальше происходит? Война – это не шутка. Любая война. Холодная, горячая – это не имеет значения, потому что холодная война может быть не менее разрушительна, чем горячая. Война – это уже другое состояние общества. Это состояние мобилизации, и это такое испытание для общества, что оно не может сосуществовать с, вот этой, с этим неэффективным криминальным менеджментом. Понимаете, война превращается в вызов. какими мотивами она бы не была вызвана. И получается, что следствия вступают в противоречие со своими основаниями. Понимаете, легко от криминальной экономики, от криминальной организации прийти к войне. Но очень трудно вести войну, имея это в тылу, имея это своими основаниями. Вот здесь на теоретическом уровне возникает неразрешимое противоречие. В истории я знаю три варианта, каким образом подавлялись криминальные основания. Это либеральная демократия, это коммунизм и нацизм. В трех случаях криминал был подавлен. Я не знаю, как что нас ждет. Мы находимся в, в некой точке бифуркации и гадать, какой из этих трех путей будет реализован вне пределах темы моей сегодняшней лекции. Ну вот, собственно, я не знаю, уложился я или нет по времени. Это все то, что я хотел сказать. Все-таки думаю, что если говорить серьезно, то мы живем все-таки по понятиям. То есть просто понятия меняются, понятия эволюционируют и становятся более жесткими. Действительно, был период некого существования, когда мы жили по законам и по понятиям. И это была очень комфортная ситуация, когда а, где нужно был закон, но там, где нельзя, но очень хочется, были понятия. То есть сейчас я считаю, что общество живет по достаточно жестким понятиям. Теперь дальше. Дальше очень интересный вопрос. Вы сейчас сказали, мы уже происходили, а я как раз веду то. А вот дальше вы чуть просто, наверное, Сергей Михайлович, забегаете вперед. Вот то, что дальше произойдет в связи с надвигающейся войной, это уже проблема. То есть проблема состоит в том, что по понятиям этим жить будет дальше нельзя. Потому что нельзя вести... Изнурительную. Я сейчас не говорю об остром вооруженном конфликте. Не дай бог, как говорится. Боюсь на карту. Но даже если речь будет идти об острой форме экономического соревнования. В крайне неблагоприятных условиях со всем миром. То вести это изнурительное экономическое соревнование. Имея в тылу общество, живущее по понятиям. А, в смысле... Откатов, отбросов, неприкасаемых и так далее очень тяжело. Что должно прийти на смену? Ну, только не бейте меня, придет на смену жесткий антиправовой закон. Скажите, пожалуйста, нацистская Германия была государством, которое живет по закону. Безусловно. Потому что с точки зрения формальной, с точки зрения формальной, там соблюдались так правила и процедуры, как Россия не снилась никогда еще в жизни. Но сам закон был изуверским. Понимаете? Сам закон был изуверским, был противоречен всего собой. Вот это, понимаете, парадокс неправового закона. Парадокс антихриста. Понимаете? антихриста. А было ли государство до Брежневской эпохи, вот это государство Вышинского, понятильным или по закону? Оно жило по закону. Вы понимаете, тот, кто изучает дела 1937-1953 годов, он в шоке от того, какое внимание уделялось формальной стороне вопроса. Чего стоит одно то, что применение пыток было узаконено. А не так, как сейчас, просто бьют по почкам по понятиям. То есть, понимаете, я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, следующим этапом возникает э, управление обществом по закону, который носит антихристианский, антиправовой, античеловеческий характер. Украина. Очень интересный вопрос. То есть, спасибо огромное. Первое. Украина... Практически ничем с точки зрения паттерна социологического от России в этом вопросе не отличалась, И поэтому с точки зрения а, движения а, вот, по интеграции государства и криминала прошла абсолютно тот же путь. Более того, в силу ряда причин, в силу культурных особенностей страны, она прошла даже дальше, чем Россия в этом вопросе. И с точки зрения коррупции, и с точки зрения откровенности криминала, до какого-то времени Украина могла дать фору России. Я должен сказать, что Украина подарила мне, как практикующему юристу, две выдающиеся фразы, которые я не забуду уже никогда до конца своей жизни. Однажды мне пришлось, пришлось решать такую странную задачу по просьбе моих друзей, которые хотели в каких-то своих бизнес-целях предоставить этой замечательной стране, еще в годы 90-х, гуманитарную помощь лекарствами на чуть ли не 9 миллионов долларов этой стране. Причины там отдельные. Была большая компания, которую нужно было какую-то акцию провести. И вот она решила на 9 миллионов обеспечить лекарствами э, сердечников э, Украины. И это было как раз такое количество лекарств, что можно было два года обеспечить э, нужными лекарствами всех ветеранов отечественной войны, проживающих на Украине. И я не предвидел никакого абсолютно подвоха, попытался решить вопрос, как организовать прием этой помощи, и получил полный отказ на всех уровнях. Потому что первым условием получения этой помощи было предложение половину всех этих лекарств направить в соответствующие аптечные сети и коммерциализировать. Поскольку категорическим требованиям донора было этого не делать, то мы зашли в тупик. И тогда я стал из каких-то политических механизмов решить проблему. Мне сказали, вы знаете, но мы попробуем там поговорить в радио. Но вы поймите, нужно как-то их зацепить. Вы поймите, потому что все люди заняты. А вот я, говорит, приду, сказал мне мой партнер, и начну говорить про ваши лекарства. А мне скажут, слушай, короче, у нас тут козьба, понимаешь? Нет времени, козьба идет. Говори, короче. Вот, вот это слово козьба идет, оно характеризовало Украину в гораздо большей даже степени, чем Россию. Но была одна особенность. Особенность была в том, что в Украине не было Газпрома. Понимаете, Особ... вы должны понять, в чем вообще смысл той революции, которую Владимир Владимирович сумел организовать э, вот в этот 2000-2003 год. Он мог победить этих людей, которые, в общем-то, были готовы разодрать государство на части став только самым сильным среди них. Он мог победить их, только если бы он стал сам самым первым олигархом. Понимаете, Царев был первым помещиком в России. Чтобы победить всех и подмять эту организацию под себя, Путин должен был стать первым олигархом в России. И он сумел стать первым олигархом в России только потому, что он подмял под себя Газпром, который дал тот колоссальный ресурс и кэш, который позволил в этом соревновании со всеми остальными ему выиграть и выжить, потому что иначе бы они уничтожили его вместе с государством. Это реальность. Понимаете, в Украине не было «Газпрома», и тот несчастный 600 или 700 миллионов долларов, которые сумел Янукович собрать под свою семью, это просто смешные деньги, которые никакого ресурса ему, не давали и которые не позволили ему довести вот этот процесс до конца, как он был доведен в России. То есть на Украине все, извините пожалуйста, осталось на вот том уровне криминальной анархии, которому я в своем рассказе подвел вас к 1999 году. И дальше оно все стало загнивать и ходить по кругу. А вот это вот перехода интериализации криминала внутрь государства и превращение самого государства в синдикат, оно не произошло. К счастью или к несчастью, это мы как бы с вами увидим. Понимаете? Потому что история ведь только начинается. Но оно там не произошло. Украина остановилась на том уровне.